Где? Укажите нам отечество отцы, которых вы должны принять за образцы. Недавно, значит, смотрел этот самый фильм. Мое ты никуда не делась. Мое. Да ну его мать, Нихай! Неземля отправ и личная свобода человека и гражданина. Мое! Вот идеал! Счастливой, сытай жизни! Это оптимистическая трагедия, понимаешь, чем дело. Это наше и мое. Товарищи, изобилие возможно только при социальном равенстве и общественной собственности. От каждого по способности, каждому по потребностям. Наши! Вот секрет счастливой жизни! Нас переходить надо не в мое и наше, а в свое. Вы забыли, что кроме мое и наше еще есть свое. И это тоже известно, как делать. Совместное бытие, общинное устройство, артельный принцип производства. Через круговую пороку в артельном, э, значит, способе. Через, через круговую, через круг. через круговую пороку. Круговая порока. За вину одного отвечают все, но и все разделяют успех каждого. Не лживая наша и уродливая мое, но гармоничная свою. А у нас что? Никакой круговой пороки. В результате или мое, мое, мое? Прямо мое. Там каждый сидит за личным забором и кричит, что свободнее всех. Или ничего. Ну вот э, наше и ничего. Мы же проходили при, при советской власти. Налево наше. Там все общее, но твоего нет ничего. А есть куда идти в свое? Это не коммерческий про который много говорят, ничего не делают. Хорошо сказал. Ты нам подходишь. Чего? Вот. Нахватался, да?